Всем привет дорогие друзья, досмотрите это видео до конца, в этом видео я покажу вам насколько непредсказуем и опасным может быть рынок Я думаю у каждого была такая ситуация, когда он очень долго торговал по своей стратегии Было 80-90% успешных сделок, все заходило в плюс Но в какой-то момент эта стратегия перестала работать И началась серия сливов и тиль Именно это со мной произошло на этой неделе Давайте с вами разбирать ошибки Посмотрим, солью ли я полностью этот депозит или нет Также я покажу вам одну фигуру, которую я недавно нашел Точнее даже заметил, что она работает Я ее потом проверял и все время она шла в одну сторону То есть по ней можно спокойно торговать, но к сожалению она очень редкая Итак, приятного вам просмотра, поехали Но перед этим я покажу вам наверное самую лучшую сделку за все время моей торговли Этого я не ожидал в это время не происходило никаких новостей, ничто не могло влиять на рынок. Смотрите, здесь я просто поставил на отскок от уровня поддержки на 3 минуты. И просто наблюдайте за этой сделкой. Просто мощнейший отскок, не знаю с чем это связано Но это самая удачная моя сделка за все время, скорее всего И она заходит в плюс Итак, теперь перейдем непосредственно к фигуре, о которой я говорил Смотрите, здесь у нас сама по себе фигура треугольник, но э, Нас интересует то, что внутри треугольника А это нечто похожее на такую чашку с ручкой но есть отдельная фигура чашка с ручкой, а это скорее чашка с ручкой в треугольнике. И она у меня постоянно работает вниз. Но, к сожалению, тогда я этого еще не знал и заключил сделку на 5 минут наверх. Заметил я это только недавно. Захожу вверх и наблюдаем за этой сделочкой. Как видим, уровень пробился, и сделка заходит в минус. И вот эта фигура, чашка с ручкой, она всегда, абсолютно всегда работает вниз, но при двух условиях. Она должна находиться внутри треугольника, и до этого должен быть сильный тренд вниз. Теперь переходим к следующей ситуации. Это уже вторая ступень, и здесь зашел просто на отскок от уровня поддержки на 3 минуты в надежде либо получить отскок, либо словить коррекцию. Здесь я был уверен в своей сделке, я дождался затухания и зашел наверх. Итак, смотрим чем закончится сделочка. Как видим произошло пробитие уровня. И вторая ступень у нас заходит в минус. Теперь мы переходим на третью ступень. Здесь мы видим сильный тренд вниз, как на больших, так и на мелких таймфреймах. Уровень сопротивления, от которого цена уже отскакивала. Захожу вниз на 5 минут. Это третья ступень, последняя. Если я солью, я получу просадку. Но здесь, смотрите, мне кажется, моя ошибка в том, что я не дождался затухания цены. Более такого конкретного. Но все равно я был уверен, что она пойдет вниз. Возможно даже я не посмотрел новости и в 5 часов вышла какая-то новость. Потому что видите, какое сильное движение образовалось. Видим, уровень очень сильно пробивается. Третья ступень у нас не заходит. В итоге сейчас я получу просадку. Остается 10 секунд. И это у нас минус. Итак, впервые за 2 недели я получил просадку. Но раньше у меня просадка была стабильна примерно каждую неделю один раз. Поскольку я торгую только на трех ступенях. И я это все учитывал. Так что здесь я не особо расстроился. Свою торговлю я продолжу в следующих видео, поэтому подписывайтесь на канал, следите за новостями, желаю всем профита, 100% успешных сделок и всем пока.